Добрый день дорогие друзья! Продолжаем серию видео обзоров про продукты систем видеонаблюдения. Сегодня мы расскажем про 24-канальный видеорегистратор. Очень интересный, замечательный продукт. У данного видеорегистратора есть огромное количество преимуществ. Первое, это, конечно же, цена. А данный 24-канальный видеорегистратор стоит менее 10 тысяч рублей. Второе, это то, что он может записывать камеры в максимальном качестве Full HD с разрешением 1920 на 1080. 24 канала это много, но на самом деле это не все, на что способен данный видеорегистратор. Эта модель регистратора может записывать даже 32 камеры, но уже в разрешении 720p. 720p это очень неплохое качество изображения Даже я бы сказал отличное цифровое изображение Которого будет более чем достаточно на большинстве объектов Так, приступим к распаковке Посмотрим, что внутри Инструкция с диском на диске программное обеспечение для регистратора Хорошая упаковка Собственно, сам видеорегистратор. Очень небольшая коробочка, буквально для того, чтобы только установить сюда жесткий диск, но немножко еще места остается. Кнопки управления регистратором, светодиоды, индикаторы, работы с обратной стороны. Сетевой разъем RJ45, звуковые разъемы, аудиовход, аудиовыход, VGA для подключения монитора, HDMI для подключения HDMI телевизоров или панелей, или мониторов. Очень хорошее качество. Рекомендуем использовать этот разъем видеовыход USB для подключения флешки или жесткого диска для архивации видеозаписи. По этому разъему у нас видеозапись вестись не может. Сюда мы только архивируем видео уже с внутреннего жесткого диска. USB разъем для подключения мышки RS-485. Практически он не используется на этом регистраторе. И разъем питания 12 вольт блок питания с универсальным разъемом 12 вольт 2 ампера мышь мышка USB обыкновенная недорогая мышь комплектуется все видеорегистраторы такой моделькой надежная работает для регистратора более чем достаточно клемная колодка для разъема RS485 ножки для видеорегистратора мягкие винты для для того чтобы закрепить жесткий диск внутри регистратора пульт дистанционного управления Молодое поколение уже пользуется USB-мышкой, люди чуть старше привыкли к использованию пультов дистанционного управления. На самом деле, вот эти регистраторы, у них такое программное обеспечение, то гораздо удобнее пользоваться USB-мышью. С помощью мышки вы работаете быстрее, возможностей у вас больше. Конечно же, привычнее пользоваться пультом дистанционного управления, как телевизором вроде как управлять. Но им можно только переключить каналы. Ну, допустим, нужно переключиться там с какой-то камерой или на весь экран расправить. Управлять же а пультом дистанционного управления не очень удобно. Нужно один раз освоить USB-мышь и вам будет очень удобно пользоваться. На самом деле это очень любопытный видеорегистратор. А все дело в том, что буквально еще полтора года назад, может быть два максимум года назад, 24 канала это просто премиум сегмент. Это очень серьезные дорогие видеорегистраторы. Это буквально крупные видеосервера. Либо приходилось ставить несколько видеорегистраторов. Можно было, допустим, поставить три регистратора по 8 каналов. Соответственно, в них нужно 3 жестких диска, 3 блока питания, 3 монитора. Это все достаточно сложно и управлять было ими неудобно. Вот это устройство просто в себе совмещает огромное количество технических решений откуда и почему появилось такое устройство прежде всего это этот регистратор относится к линейке Промо. Его преимущество это невысокая цена и высокие характеристики. Но эти устройства имеют достаточно серьезные ограничения. Давайте о них чуть-чуть позже. Сейчас я сначала расскажу про преимущества. То есть, как я говорил, рекомендуемое подключение до 24 камер с разрешением 1080p. Возможно к нему подключить до 32 камер с разрешением 720p. Это очень хорошее качество. Еще раз отмечу. Теперь про ограничения. Все дело в том, что... 24 камеры с разрешением 1080p, они у нас в сутки могут записывать практически терабайт видео. То есть только вдумайтесь в эту цифру. Опять у нас вот сейчас большие количества идут, много камер и к этому ко всему прибавляется большое количество видеоинформации, которую нужно где-то сохранять. И вот такое устройство может записывать до терабайта видеоинформации за сутки. А подключить к нему можно максимум. Один жесткий диск, один жесткий диск всего на 4 терабайта. То есть реально подключив 24 камеры, вы сможете сохранять видео четверо суток не все так плохо на самом деле если вам нужно хранить дольше или нужно подключить больше жестких дисков есть э, следующая модель она стоит чуть чуть дороже буквально немножечко при этом она уже позволяет подключить два жестких диска по 4 терабайта более старшие модели вплоть до 4 жестких дисков они уже серьезно отличаются другой корпус другая архитектура совсем Процессор предоставляет больше возможностей. Я сказал, что сюда можно записывать много камер, но при этом есть ограничения в сроке хранения видеозаписи. Еще одним небольшим недостатком является то, что просматривать вы можете только по одной камере. То есть запись, которая на видеорегистраторе присутствует, вы не можете взять все 24 камеры, вывести на экран и просмотреть их одновременно. То есть придется выбирать по одной камере и просматривать отдельно каждый сюжет естественно это занимает достаточно много времени ну просто больше теперь мои рекомендации такой видеорегистратор я рекомендую устанавливать на объекты где не более 12 камер 10-12 камер идеально и регистратор будет иметь половину загрузку он будет работать не на полную катушку ему будет легче во вторых вы сможете хоть как-то работать с этой системой. Все дело в том, что если у вас система более сложная, там значительно больше камер, и тем более если вы планируете еще добавлять камеры, то лучше выбрать другое устройство, которое выше уровня. Или может быть даже просмотреть какой-то видеосервер с хорошим программным обеспечением. Он даст фору при работе с этими устройствами при просмотре. Собственно, я предлагаю перейти к видеоэкрану. Я переставлю сейчас камеру, направлю ее на экран и мы сможем посмотреть меню данного видеорегистратора. Очень коротко, я не буду все меню полностью проходить, потому что оно серьезное, обширное, много настроек. Мы просто не уложимся даже в полчаса, одну минуту. Продолжаем наш видеоролик про 24-канальный сетевой видеорегистратор. Сейчас мы съемку с экрана производим на видеокамеру, поэтому качество изображения будет не максимально. Здесь слева мы видим 24 канала, камеры у нас еще пока не подключены. Точнее подключены, но не настроены. Сейчас я вам покажу меню регистратора. И его возможности прежде всего я вам рассказывал что на него можно подключить как 24 камеры так и 32 камеры небольшое уточнение 32 камеры мы можем подключить в разрешении 960p не 720p а 960p 32 камеры также видеорегистратор поддерживает запись 5 мегапиксельных камер то есть этот регистратор малыш может записывать до 8 камер в разрешении 5 мегапикселей очень хороший результат 16 камер 3 мегапикселя это просто просто феноменально на самом деле сейчас мы его включили в режим 24 камеры 1080p. Нам столько камер не требуется, вот такого огромного количества окон на нашем большом мониторе. Так, ну, сейчас посмотрим меню. Главное меню. Основные это у нас настройки сети. Всем будет интересно детектор движения, который можно активировать на каждом канале. Настройки записи, информация о жестких дисках. Давайте попробуем подключить камеры. Камеры подключаются очень легко. Так, добавить камеру, поиск. Нашли очень много разных устройств. Собственно, вот мы получили изображение на камере. Там у нас управляемая поворотная камера работает на три помещения. Для воспроизведения видеозаписи у нас есть раздел отдельно воспроизведение. Сейчас в данном видеорегистраторе жесткого диска нет, поэтому продемонстрировать, как просматривать запись на этом видеорегистраторе не получится. У нас это много раз делали, в других обзорах можно будет посмотреть. Но вкратце я расскажу, что здесь есть календарь. Выбираем здесь месяц, за какой месяц просматривать запись. Год, календарные дни, на них отображается количество видеозаписи, изменяется цвет ячейки, если хранится видеозапись. Выбираем камеры, какие можно будет просматривать. Номер камеры. Все камеры или какую-то конкретно. И воспроизведение. Вот на самом деле модель видеорегистратора мне показывает, что она сейчас может воспроизвести 4 камеры одновременно. Возможно, это новая модификация. Я уже, может быть, что-то упустил, не в курсе по настройкам. И рассказал вам, что запись можно просматривать только с одной камеры. Но когда я пользовался этой моделью регистратора, я смог только смотреть по одной камере. Выход. Я хотел сделать видеообзор. Хотел рассказать про мою модификацию 24 камеры, про плюсы и минусы, собственно, все, все, что я хотел, я уже рассказал. Вам спасибо за просмотр, спасибо за внимание, приходите в наш магазин, смотрите видеозаписи, обязательно не забудьте подписываться на наш видеоканал. До скорой встречи, друзья!